Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотик: приходит жена вечером с работы домой, достает из сумки литр водки, ставит на стол. Муж ух ты, давай, давай уж ужинать скорей! Жена нет! Мало ли к нам кто придет. Либо мы к кому пойдем, муж так расстроился, Вечером ложатся они в постель, Жена мужа и так, и сяк, и по-всякому, Намяло там все ему, разбух, он так прям встал, Ух, стоит жена, ну, ну, дорогой, ну давай уже, давай, Муж нет, пусть стоит, мало ли, я к кому пойду, Либо ко мне кто придет.